Рецепт фасолевого супа с добавлением баклажанов особенно актуален в летний период, в отличие от зимних парниковых овощей, выросшие под солнцем, отдают супу все свои вкусы и ароматы. Замечательный суп! Предлагаю вам приготовить суп с баклажанами и фасолью. Его можно сделать с любым мясом, густым и наваристым, а можно легким и питательным, без мяса, как у меня, на курином бульоне, для супа можно использовать и консервированную фасоль, но добавлять ее необходимо в конце варки. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте ингредиенты для приготовления супа. Фасоль помойте и залейте холодной водой на несколько часов, чтобы она набухла, а лучше на ночь. Затем выложите фасоль в кастрюлю и залейте бульоном, поставьте на плиту и начинайте варить суп, доведите до кипения фасоль с бульоном, снимите пену. Тем временем лук и морковь очистите, помойте и мелко нарежьте, выложите в сковороду с подсолнечным маслом. Ставим лайк и подписываемся. Слегка поджарьте эти овощи до прозрачности лука. Обжаренные лук и морковь добавьте в кастрюлю с фасолью и бульоном. Очистите картофель, вымойте и нарежьте кубиками. Добавьте в кастрюлю и продолжайте варить суп почти до готовности. Вымойте баклажан, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Когда все компоненты супа будут почти готовы, добавьте нарезанные баклажаны, посолите и поперчите суп. Проварите суп еще 7-8 минут и выключайте. Суп готов, дайте ему слегка остыть и подавайте к обеденному столу. Вкуснее тем, кто подпишется. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Куриный бульон 1-2 литра, картофель 2 штуки, морковь 1 штука, лук репчатый 1 штука, баклажан 1 штука небольшого размера, подсолнечное масло. 30 мл соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу, количество порций 4-5. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Заходите на канал снова, котятки.